Вот он, вот он, но везде сохранна высота сосочков, а вот в этом, на этом зубе, это третий класс по Миллеру, потому что сосочек уже начал уплощаться, до одной трети уже убыль есть сосочка, мукогенгивальная граница переходит сразу в свободную десну, отсутствует прикрепленная десна, а глубина рецессии, опять же, на это никак не влияет на класс. Самое важное, это то, чтобы наличие прикрепленной десны и высота сосочков, это то, что характеризует класс рецессии и то, что считается базой для создания этой классификации. Вот здесь вот всем понятно различия первого класса, второго и третьего вот третий класс. Видите, почему? Потому что произошла вследствие адентии убыль сосочка. Отсутствует прикрепленная десна, глубина зондирования и сразу начинается мукоденгивальная граница. Уже происход, произошла утрата межзубного сосочка до одной трети. вот здесь вот очень хорошо видно, как сразу за свободной десной начинается муки уже граница, собственно, слизистая. И вот четвертый класс. По Миллеру самый неблагоприятный, как про, в большинстве случаев 70% эти зубы удаляются, либо ведутся консервативно, то есть хирургическому лечению эти рецессии не подвергаются. Полное отсутствие межзубных сосочков, свободная десна переходит в мукогеневальную границу и в слизистую отсутствие прикрепленной десны. Все два параметра, которые самые важные для данной классификации, это высота межзубных сосочков и наличие прикрепленной десны опекальные рецессии. От второго класса опекальные рецессии нигде мы прикрепленное десну не наблюдаем второй третий четвертый класс с третьего класса начинается убыль межзубных сосочков четвертый класс это полное их отсутствие для чего нам нужно понимание всех вот этих признаков? А для того, чтобы мы благодаря этой классификации можем планировать наше лечение. То есть, сам выбор хирургического метода будет всегда зависеть. В принципе, Миллер для этого и, и разработал эту классификацию. Именно для того, чтобы понимать, имеет ли смысл лечить эту рецессию хирургически. Имеет ли смысл браться за хирургию, в этом случае макиневальную, или это можно оставить просто консервативно. И какой будет прогноз? Во всем мире есть классический термин оценки успешности закрытия рецессии. Это называется шкала Эшур. Эстетическая шкала Успеха закрытия поверхности корня. В более научных каких-то исследованиях эту шкалу переобразовали в проценты, просто процент закрытия поверхности корня. И от этого считается успех самого продонтологического вмешательства. До 80% закрытия поверхности корня считается благоприятным исходом пародонтологического вмешательства. Все, что менее 80% закрытия корня, исходя еще из, наверное, исходной катаклинической ситуации, принято считается уже менее благоприятным прогнозом. Но опять же, на сегодняшний день, то есть все уже столкнулись с тем исследователи, что, конечно, классификация по Миллеру далеко не всегда нас устраивает для того, чтобы э, прогностировать свои вмешательства. Мы стали искать какие-то другие пути, признаки рассматривать, которые не вошли, да. В, э, в эту классификацию, понимать, почему иногда в одинаковых клинических ситуациях с небольшими расхождениями у нас получается хорошо, а иногда вообще ничего не получается. И вот этот поиск, он привел к выбору признаков, которые не учитывает классификация. Очень частое сочетание абразии твердых тканей зубов, то есть некариозных каких-то поражений, э, заболеваний э, некариозных или ее отсутствия. Присутствие того же клиновидного дефекта или эрозии на поверхности корня и эмали достаточно осложняет лечение хирургической рецессии, так как образует микропространство между лоскутом и самой поверхностью зуба, что может впоследствии привести к негативному результату, то есть к рецидиву рецессии через где-то 2-3 месяца. Достаточно быстро это происходит. Классификация, к сожалению, об этом ничего не говорится. Классификация не учитывает как таковую ширину кератинизированной десны. То есть Миллер ее описал, как она есть или нету. Мы на сегодняшний день все-таки говорим о ней уже в каких-то математических измерениях. И говорим о том, что вот 3 мм ширины кератинизированной десны, да, которые. Ну гипотетически я так понимаю, что эта математическая величина была выведена из биологической ширины зуба, да? То, что мы поскольку мы восстанавливаем физиологию процесса, восстановив физиологический процесс, нам нужно 3 миллиметра ширины кератинизированной десны. То есть мы здесь более уточняем просто ее в миллиметрах. А что не учила классификация? Это толщину кератинизированной десны. Что такое толщина картинизированной Диснеи и на что она будет влиять? Принято вообще во всем мире говорить о биотипе десны выделять тонкий, толстый и средний биотип или нормальный. Что такое толстый, тонкий, средний, какие-то такие вот как вы измерите, это какой-то эмпирический путь. Вот вы посмотрели на пациента и сказали: вот у него тонкий биотип, а у этого толстый. Да? То есть, конечно, мы глазом там, с опытом начинаем уже понимать, что э, можно не всегда мерить. Но, конечно, хотелось бы привести это тоже к какому-то математическому знаменанию. Поэтому принято считать, что все, что миллиметра меньше, это тонкий биотип, милли, от миллиметра до двух, это средний, нормальный биотип, и более двух миллиметров, это толстый биотип десны. измеряется очень просто файлом со стопером. Классический метод, пока никто ничего лучше не придумал, к сожалению, ну, или к счастью, в общем, желательно под анестезией, конечно, это делать. Также классификация пока не учила еще уровня клинического прикрепления, что влияет тоже и на прогноз самого метода лечения хирургического, и на, саму, на выбор самого вмешательства операции. И наличие мелкого преддверия полости рта или слизистой мышечных стежей. Мы поговорим об этом при корональном смещении, когда мы будем рассматривать лечение одиночных рецессий, почему нам очень важно. Но, ну, естественно, все клиницисты, все знают, что тяжи, уздечки, слизисто-мышечные тяжи в области верхней или нижней челюсти являются большим препятствием и осложняют как работу и во время операции, как в течение послеоперационного периода, и дальнейшее течение просто отсутствия рецидива или его наличия в области оперируемой рецессии. Ну и сочетание вот этих всех факторов вместе с классификацией Памиллера привело меня к мысли о том, что нужно как-то систематизировать все эти показатели в единый алгоритм выбора для хирургического вмешательства. Таблица – обычный простой алгоритм, которая позволяет сориентироваться в выборе огромного количества методик на сегодняшний день – лечения и свести и минимизировать все ваши усилия к какому-то конкретному выбору техники. Наверху в этой таблице классификация по классам. Я позволила себе первый и второй класс, поскольку он для меня какой-то слишком Широкий, немножечко сузить и сделать из него два подкласса. Там, где глубина рецессии все-таки до 2 мм и глубина рецессии более 2 мм. Я также позволила себе разбить второй класс на два подкласса. Также по глубине рецессии до 3 мм и более 3 мм. Ну и третий и четвертый класс остались без изменений. Это то, что касается горизонтальной стороны таблицы. Вертикальные показатели. Ширина кератинизированной десны менее 3 мм в области зенита. Уточнение менее 3 мм это то, что отличает от классификации классической по Миллеру. Мы уже точно обозначили, что если меньше 3 мм, значит мы считаем, что ее там фактически нету В связи с этим мы выбираем метод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 Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Солеков. Великолепно, подача информация, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна.